Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас воскресенье. По традиции виртуальный круглый стол с координаторами и активистами национально-освободительного движения. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Олег Богатырев, город Москва, Руслан Михайлов, город Казань, Ринат Гареев, Лениногорск и Максим Нургалеев набережные Челны. Сегодня у нас. Тема разговора будет коронавирус, пандемия. Как вы знаете, сейчас в мире развернулась истерия по этому поводу в средствах массовой информации. Рассказывают людям о том, что идет смертельная угроза. И вот мы сейчас попробуем разобраться с нашими активистами, с экспертами, что в реальности происходит. И первое слово Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Добрый день, соратники, друзья. Тема достаточно интересная, а в плане чего она интересная? Что у России сейчас есть возможность резко улучшить ситуацию с колониальную нашу ситуацию внешней зависимости? Вот это выстраивание границ. Оно может создать благоприятные условия для переустройства вообще хозяйственной системы всей страны. Мы имеем возможность сейчас настроить так экономику страны, чтобы она так функционировала, чтобы из поколения в поколение Гарантировалось бы, что народ живет нормально, что все сыты, обуты, одеты, имеют нормальное жилье. Старики, если утратили трудоспособность, люди какие-то, что они защищены, что дети получают правильное воспитание, образование. А взрослые работ... не работают на износ, а у них есть время для того, чтобы заниматься семьей, воспитанием детей чтобы реализовывать свой творческий потенциал. Вот у нас для всего этого есть возможность, поскольку сегодня наша страна, она, ее можно саму рассматривать как больной организм, поскольку у нас механизмы экономические настроены на то, чтобы заниматься валютными спекуляциями. У нас, допустим, Центробанк и основные банки государственные, они занимаются тем, что спекулируют основными средствами денежными, государственными, на валютной бирже. И это огромный рынок. И этот валютный э, спекулятивный рынок оттягивает на себя значительные денежные средства из реального сектора экономики. А в реальном секторе экономики сейчас э, это в производстве постоянная недостача оборотных средств, это банкротство. Это безработица. Дети не могут видеть родителей, поскольку родители от восхода до заката просто пашут, чтобы обеспечить какой-то минимальный социальный уровень семье. Это больной организм. Это ненормально. И вот сейчас, если у нашей власти и прежде всего у Владимира Путина есть такая возможность, если будет э, мудрости и воли, достаточно. И в этих условиях просто что нужно сделать? Ну, прежде всего, это, о чем сейчас не говорят почему-то, но я надеюсь, что это будет сделано, это выстроить границы не, под, не по передвижению пассажиров каких-то, а выстроить границы по передвижению, прежде всего, капитала. Вот такого спекулятивного капитала, который гуляет туда-сюда, обваливает курс валюты и изымает средства из экономики вот эти вот границы почему-то не хотят центробанк возвести чтобы деньги были в хозяйстве в государственном и чтобы поддерживать народ в этих условиях об этом никто не говорит а об этом надо говорить и в хозяйственном устройстве вообще в экономическом устройстве нужно выстраивать ну так скажем экономику стратегического развития мы должны поставить перед собой цели чего мы хотим добиться не просто свободный либеральный рынок богатеют те кто выстроил схемы удобные офшорные когда уплывает капитал из экономики в офшоры. А капиталисты жируют просто, ну сами можете проверить, даже те кафешки, спортклубы, какие-то там рестораны, где живут, их владельцы? Они давно живут в Италии, и даже очень изредка возвращаются в Россию. Вот этот офшорный бизнес, он вытягивает, высасывает э, все деньги из э, экономики и держит трудовое население на, минималь, на минимальном уровне прожиточного минимума. Вот это надо исправлять. Вот этот э, исправлять олигархический тип э, устройства государства. Надо браться прежде всего за вот этих олигархов, которые как клопы сидят, паразиты, на народном теле. Вот такая есть возможность сегодня у наших властей, у нашего президента Владимира Путина. И независимо от того, какие там поправки будут, вот эти хозяйственные механизмы можно включить. И очень удобно их включать именно в это время вот таких пандемических процессов и ограничений. Но будет ли это сделано... Я не знаю, не уверен, поскольку Центробанк это наша священная корова, в принципе, которую ну, обходят любая пандемия и любые кризисы. Они как бы, делают свое дело. Но сегодня это дело разрушительное. Чтобы не затягивать долго, я, наверное, на этом закончу. И благодарю вас за Внимание. Спасибо. Следующее слово предоставляется Руслану Михайлову. Руслан, вам слово. Здравствуйте, друзья и соратники. Мы сегодня говорим о коронавирусе. Я немножко вкратце вам скажу, что это проект под видом коронавирус. Это создано американцами. Это, можно сказать, всему миру объявлена биологическая война в первую очередь. Они под видом коронавируса, биологической войны, которую они объявили, они объявили в первую очередь Китаю, чтобы он не сближался с Российской Федерацией и с Путиным, чтобы Европу немножко взять, поставить на место. Естественно, это главный удар по национально-освободительному движению, которое во главе с Владимиром Владимировичем Путиным поднял и начал рушить американский план. Американцы пошли на вынужденные меры, им плевать, сколько побрет людей в мире лишь бы им загасить вот зародыш национального свободительное движение, создать хаос, и, благодаря, и они хаосом любят управлять, и мы видим, что они нажились на горе, они ну, и рубль наш обрушается, нефть они нам обрушили, обрушили а потом через какое-то время мы впадем в экономическую яму, вот, а потом они начнут что-то делать, поэтому я всем гражданам... Обращаюсь. Если вы хотите жить в свободной стране и здоровыми, естественно, потому что ВОЗ – это всемирная организация, она под контролем США, в однополярном мире все подчиняется американцам. Они не хотят, чтобы мы жили здоровыми и счастливыми. Обратите внимание, мы каждый год чем-то да и болеем. Это все искусственно создано. Вот. Поэтому надо... Прийти проголосовать, когда Путин объявит. Сейчас же немножко отодвинулись сроки. Вы не подумайте, что Путин там взял по каким-то причинам, отодвинул. Просто мы немножко в отступлении. Американцы из-за коронавируса запустили этот процесс. И мы вынуждены что-то сделать. Вот это специально война идет, понимаете? Вы придите, проголосуйте, когда будет точная дата. Я не знаю, какого числа Путин объявит. Проголосуйте а там процесс пойдет, все в наших руках. Имейте в виду, и СМИ еще хочу сказать, приукрашивает, естественно, этот коронавирус, потому что им выгодно, чтобы человек испугался, а когда человек пугается, он в хаос, ну, паника создается. С вами не впадайте в панику и слушайте Путина, что он сказал по телевизору, национальный лидер враг, ну, вреда нам не желает. Имейте в виду, что вот все, что сейчас такое проходит, процесс, это он создан искусственно, для того, чтобы нас ну, убить, можно сказать, разрушить наше государство, как это сделали в 1991 году американцы. И еще я хотел сегодня подчеркнуть, я сегодня включил телевизор, на канале «Россия-24» с утра был Бесагон, где выступал Михалков. Я уже вижу, он уже и фрагмент, и на включили, где он в Конгрессе выступал. И началось вот муссирование. он говорил, надо менять конституцию, и он там много позитивных слов сказал. Я хочу обратить внимание, что уже процесс мягкой перехвата СМИ пошел. Раньше его ночью включали, а сейчас его с утра включили. Самое главное вам, гражданам, прислушивайтесь ко всем, и все будет хорошо. И всем вам желаю крепкого здоровья и счастья. Поэтому все на голосование... Вместе с вами мы освободим отечество. И еще хотел напомнить, почему мы плохо живем, потому что мы находимся в однополярном мире, в колонии под США. Следующий выступающий у нас Ренат Гореев, город Лениногорск. Ренат, вам слово. Уважаемые соратники, друзья, и все, кто смотрит трансляцию и в Ютубе и так далее, хотел бы сказать, что действительно... Ну, коронавирус, так сказать, имеет место быть в распространении, но все же а, хочется сказать, что а, истерия тоже имеет а, такую возможность просачиваться и через средства массовой информации. Вот я только недавно, а, буквально на днях даже со своими а, на работе разговаривал. А, то есть б, была ложная информация. То есть даже с руководства не могли определиться, какая информация правдивая, какая ложная. То есть выходи можно ли выходить людям на улице или нельзя. То есть на сайте МВД говорится одно, нам дают информацию другую. То есть штрафы якобы, так далее, так далее. То есть ничего такого нету на сайте МВД. Это было 19 марта сказано, что штрафов нет. Просто э, имеется в виду на тот момент не было, что э, как бы э, просто с, сотрудники... МВД могли просто останавливать, спрашивать и там какие-то меры чисто предпринимать, и все на этом а, хочется не углубляться в эту тему подробности имею в виду, а хочется сказать, что на предприятиях республики также сейчас вот ситуация с первого апрель начинается, то есть по указам президента уходят все, так сказать, в отпуск, в отпуск такой краткосрочный. Ну, дальше больше, то есть я вам могу просто сказать, что будет сложнее, потому что нефтегазовый сектор будет также приостановлен. Не знаю, как на других, как бы но скорее всего по всей России это будет волна, то есть и уже мы тоже и на работе задавались вопросом будет ли как бы, сохранен колдогор и так далее так далее то есть э, теперь как бы стоит дело за руководством будут ли исполняться указания Путина за содержание меньшего заработка и так далее так далее это уже будет видно э, в дальнейшем понятно но мы наблюдаем ту ситуацию как раз о чем мы говорим Евгений Алексеевич еще лет пять назад что когда у нас будет выход на суверенитет, то у нас начнут олигархи массово увольнять людей с предприятий, что мы сейчас и наблюдаем. Ну, неважно под каким они предлогом это делают. Потом, следующим этапом у них будет приостановлена поставка продовольствия, то есть будут нас блокировать и Получается, что мы сейчас уже к этому идем, банковская система, конечно же, хорошо, что Путин у нас предусмотрел этот вариант и создал российскую платежную систему, то есть нам будет обойти этот момент попроще. Даже если бы этого не было, я уверен, что уже давно бы нам отключили SWIFT, отключили бы все, и мы бы были полностью изолированы от внешней банковской системы. Но так как мы... Подготовились к этому варианту, и я думаю, и только поэтому у них нет смысла отключать эту банковскую систему. Ну и это есть восстановление суверенитета, как вот Руслан сказал, по телевидению мы наблюдаем, что идет уже действительно достоверная информация от некоторых, вот Михалков поднимает, Киселев более-менее говорят, да, я надеюсь, что... Сейчас подключатся другие аналитики, эксперты, которые действительно начнут искать информацию, найдут информацию на ресурсах национально-освободительного движения, изучат, поднимут документы МВФ, все внимательно, досконально прочитают этот вопрос, также к юристам адресован, уважаемые юристы, как вы можете продолжать закрывать на это глаза, когда уже все действительно очевидно, ну, я надеюсь, что в скором будущем наше Отечество будет освобождено, свобода и независимость уже не за горами. Предлагаем народу подниматься, потому что, как мы видим, без участия народа нам сложно продавить поправки в Конституцию, это уже очевидно. вот перенесли голосование по поправкам, а это значит отложили... На неопределенный срок еще вот эту, вот эту вот нашу жизнь. Просто находимся в падении, в падении уровня жизни. И это необходимо остановить только при бесцитом проголосовать за отмену внешнего управления, за возврат нашей истории, за то, что мы... Правоприемники Советского Союза, что мы есть Советский Союз и Российская империя, что мы имеем право за, на все завоевания наших дедов, так как Россия сейчас еще и потому не имеет права на завоевание Советского Союза, поэтому мы пока хотим или не хотим, даже не сможем восстановить наши законные границы, пока не будет этого закона у нас, что мы есть продолжатели нашего Отечества. Ну, примерно, я думаю, так. Есть у кого что еще добавить? Я еще хотел бы немножко добавить. Американцы не сидят просто так. Я хотел обратить внимание на канал НТВ. Был недавно скандал, когда политолог Сетин оскорбил православных плохим словом во все всеуслышание. Его Норкин, ведущий, не удалил из программы. А еще я даже обратил внимание, он на каждой передаче зовут. Стоит его взять под колпак, все информацию я уже отправил кому следует и написал заявление об, от, об ответственности уголовной к генеральному прокурору Российской Федерации. Потому что русофобы начинают раскрываться, особенно хотел обратить внимание, на канале России так жестко не говорят в политических передачах, как на канале НТВ. Я все. Но, друзья, я хотел бы добавить вот в нынешней ситуации что можно предпринять и сейчас у нас 90-х годов такая информация распространяется, что наиболее эффективный способ хозяйствования это вот, частное предпринимательство, частный капитал и в общем-то внедряется идея, что так нужно и развивать экономику, что это такое гармоничное развитие, капитал значит, должен преувеличиваться, выстраивая спрос, выстраивая отрасли экономики и так далее. Но мы забываем, что вообще этот тип хозяйственная, капиталистический, он пришел с запада как традиция протестантская вообще. И там у них свои э, задачи, которые выполняет капитал. И он э, значит, является слугой для банковских уже сообществ. Грубо говоря, э, капитал вытягивает деньги из общества, э, через бизнес э, заводит их в банки. А банковское сообщество уже контролирует опять движение капитала в общество, и наверху этой пирамиды стоит банковское сообщество. Но ну, на экономическом уровне, я имею в виду, соответственно, кто управляет вот этим экономическим механизмом? Банковское сообщество, причем международное банковское сообщество это такие структуры очень могущественные и они имеют надгосударственный уровень и они управляют целыми государствами если мы говорим допустим о таком институте как международный валютный фонд они цепко держат в руках через центробанки экономические системы всех государств и нужно естественно если мы говорим о суверенитете вспоминать свои хозяйственные модели а это прежде всего э, артельные модели. Вот сейчас э, тема артелей, она находится под негласным запретом. Если вот набьете в поисковике артель, ведь там ничего не найдете. Это удивительно, но это так. Ничего. То есть, внешнее э, управляющие э, нашей страной, метрополии. Они просто, наши русские традиции хозяйствования, они просто запрещают, они умалчивают. Здесь мы должны возрождать сами, вспоминать вот эти методы хозяйствования, а это коллективное хозяйствование, это методы обобщения э -э, средств производства и метод взращивания своих профессионалов вот в таком трудовом коллективе. Когда, допустим, есть государственное предприятие, которое эксплуатирует народное достояние. Это недра, это водные ресурсы, это земля. Перерабатывают все, металлы, там, нефть, допустим. Все, что принадлежит народу, находится на территории страны. Это госпредприятие. И предпринимательская жилка, она находит свое выражение в русском обществе через артельное хозяйствование. Это не протестантский капиталист, который выстраивает схему эксплуатации трудящихся. А это совместное коллективное творчество. Ведь если мы вспомним в Советском Союзе первые высокотехнологические производства, такие как производство телевизоров, производство радиоприемников, они были сделаны в артелях. Это умалчивается, это сейчас запрещено, это негласное табу а именно в таких вот научных сообществах артельных вырастали ученые которые удовлетворяли потребности населения нашего народного хозяйства ведь как мощно 6% ВВП артельная структура в стране выполняла в годы Сталина и предприниматели находили там ну все, в общем-то, варианты для выражения своей энергии, своей творческой энергии, предпринимательской энергии. И это была созидательная модель, когда капитал не складывался где-то на имя одного человека, а распределялся среди всей общины. И, соответственно, в складчину решалось, как дальше развивать и как удовлетворять потребности населения дальше. То есть, это ну, как бы традиционно русская созидательная, творческая модель хозяйствования. Вот это надо ну, просто продвигать на всех, на всех уровнях и в государственной власти. А не то, что мы плодим начинающих предпринимателей и малый, малый средний бизнес, но если конъюнктура идет в их пользу, они просто становятся такими же кровопийцами, выстраивают свои схемы капиталистические и со временем становятся обычными офшорными капиталистами. Ну Это же понятно. А капитализм у нас выходит, только на начальном уровне создаются равные условия, для капиталистов, потом вырываются вперед э, наиболее удачливые, наиболее э, такие изворотливые, которые могут и государственное средство как-то выбить. Э, они занимают рынок, становятся монополистами, сращиваются с госструктурами и получается государственный капитализм. И где вот эти равные условия? Э, те маленькие рыбешки, которые не смогли э, в рынке как бы выдержать, они просто разоряются и съедаются большими капиталистами. Но кто от этого выигрывает, где счастье народа, вот с этой схемы протестантского капитализма, я не понимаю. И это навязывается сейчас, конечно, нам с внешней как бы, культуры, с западной. Но надо понимать, что наша исконная вот, программа как бы экономического развития должна быть связана с общинным вот таким вот хозяйствованием, когда и дети входят в эти общины, получают трудовые э, навыки, становятся профессионалами, и э, ветераны труда, которые работают в этой общине, никто их не бросит, то есть они являются членом этой общины до, до конца дней своих, и их община поддерживает, уважает. Это вот, естественно, человеческое такое отношение и к подрастающему поколению, и, значит, к ветеранам, к уже пожилым людям. И никто их не бросит, и не будет у нас на улице вот таких брошенных бомжей, неухоженных, которые умирают просто на улицах, и всем наплевать на этих людей. Вот, благодарю за внимание, закончу. Все, уважаемые друзья, на этом наша передача подходит к концу. Пишите свои вопросы, пишите темы для обсуждения в комментариях, мы все читаем, смотрим, и если будут интересные действительно темы, интересные вопросы, мы их стараемся всегда озвучивать. Распространяйте это видео, включайтесь в сообщество, в социальных сетях национально-освободительного движения, поддерживайте активистов в вашем городе, Координатора можно найти на сайте Руснот в разделе «Регионы НОД». Свяжитесь с ним, задайте все ваши вопросы, включайтесь, получайте информационные материалы. Также подключайтесь к телеграм-каналам информационного агентства «Национальный курс» «Радио НОД». Также Евгения Алексеевича Федорова телеграм-канал. Не забывайте подписаться. Ну и всего вам доброго. До свидания.